Всем привет и продолжаем разговаривать о отжиманиях. В этом видео поговорим о том, как я выполнил 100 отжиманий за один подход. Ссылку я оставлю на это видео в описании, будет снизу. А также вам расскажу о том, как я готовился. Расскажу, как я расписывал эту тренировку в своем спортивном дневнике. Это будет тренировка из 6, из 6 дней и Получится такой небольшой, маленький тренировочный цикл. Расскажу, как я готовился, какой объем, какое там процентное соотношение. Тренировку себе составлял индивидуально под себя, зная свои качества, характеристики, свою тренированность, то есть все это процентное соотношение. И то, что я вам покажу, это не означает, что вы шаблона перепишете или начнете делать, и у вас будет результат какой-то. То есть все надо делать индивидуально под вас, под вашу подготовку, под ваш возраст, под ваши возможности, которые идут. И процентное соотношение может меняться в ту или иную сторону, и объем работы тоже будет меняться. Я делаю тренировку, еще раз скажу для себя, это был такой маленький цикл, в котором я мне надо было за короткий промежуток времени набить максимальный объем, чтобы без каких-то усилий выполнить. 100 отжиманий за подход Сейчас я вам расскажу и покажу свой дневник Так выглядит примерно Мой тренировочный цикл, который я расписывал Для того, чтобы отжаться 100 раз Я делал э, Расписывал тренировку На 6 Дней Шестой был День Это отжимания, которое я должен был выполнить За Один подход 100 раз И делал у меня за день в одном дне было 3 тренировки. Получается, это 40%, 40%, 50%, 60%. Первая тренировка утром, получается, это 40% от 100%. Той цифры, которую мне было необходимо сделать. Вторая, вторая цифра – это 50%, и третья – 60%. Вот той цифры, которая необходимо делать. Как я уже сказал, 3 тренировки. Первая – это... Утром, когда я просыпаюсь, вторая идет в обед и вечерняя тренировка. Все дело за один подход, то есть 40% от 100 – это 40 повторений. Утром я вставал и как зарядку делал 40 повторений. В обед я делал 50, соответственно, и здесь 60 повторений. Три тренировки в день и в общей сумме у меня получается 150 повторений. Соответственно, вторая тренировка, следующий день – уже возрастает нагрузка постепенно и в общей сумме уже 165 получается повторений третья тренировка 180 повторений четвертая уже 185 и соответственно как вы можете видеть процентное соотношение тоже растет вы можете просто это как для наглядности вы можете просто одну тренировку какую-то себе производить чтобы и записывать дневник, чтобы видеть результат. Это я делал три тренировки, себе делал, чтобы за короткий промежуток времени подготовиться, так сказать, быстро к этому выполнению. И нету необходимости повторять так, то есть три дела тренировки. Можете делать одну тренировку, как себе распишите, чтобы индивидуально для вас подходило под вашу подготовку, Потому что подготовленность у каждого своя будет. Кто-то там отжимается 20 раз, кто-то 200 раз, кто-то 2 раза. То есть все будет индивидуально. Дальше у меня все взрастает. В итоге получается на пятый день 200 отжиманий. И потом получается на следующий день, на шестой, делаем 100 отжиманий за один подход. И здесь получается такой график. Он такой... Циклический, получается, я себе тоже примерно расписываю. Ну, сколько повторений, чтобы вы видели. Получается такая диаграмма, в которой вы можете отслеживать свой результат, либо тот цикл, к которому вы подходите. Чем плавнее будет вход сюда, то есть, вот это процентное соотношение вначале можно снижать. Я себе поставил 40%, процентов вы можете ставить 20%. Чем плавнее и меньше будет начальный процент, тем... Дальше вы заберетесь на пиковую точку без каких-то осложнений, то есть без перегрузок, плавно вы заберетесь в определенную цифру, которую вы себе поставите. Это что касается дневника, обязательно введите, то есть вы будете отслеживать свою динамику, статистику, то есть что вы выполняли, не выполняли, как у вас получается это делать. И обязательно, то есть, какие-то графики рисуйте, чтобы вы видели, куда вы уходите. Потому что вы можете делать, там, тут, например, 10, потом еще 10, там, потом 8 повторений, понимаете, и там 7, нет, не было настроения, либо времени там. И у вас график графику такой получится, нисходящий, и... То есть прогресс вы не делаете. А график должен получаться всегда восходящий вверх. Должны, должны, должны нагрузочку быть немного увеличить и постепенно выйдете в то число, которое поставите. Примерно, то есть пишите, расписывайте процентное соотношение. Главное, чтобы вот это вот число все время постепенно возрастало, возрастало. Тогда вы все сделаете. Также хотелось рассказать о том, как увеличить. Uh -huh. свои отжимания или повторения. В этих отжиманиях uh -huh. хочется затронуть такой нюанс, что большое количество отжиманий, которые вы будете выполнять за один подход, это не показатель того результата, а объема мышц, это не даст вам больших рук, это будет работа на силовую выносливость. То есть все, что вы будете делать в большом количестве повторений, не будет давать вам какой-то мышечной массы, максимальной силы. То есть это будет силовая выносливость, чтобы вы понимали. И громадных каких-то объемов вы такой работы не получите. Что касается своих отжиманий, для того, чтобы их увеличить, необходимо максимально комфортно себя чувствовать в той позиции, в которой вы стоите, то есть в упоре лежа. Изначально необходимо занять позицию отработать ее, то есть статическое положение тела должно, не должно вас сковывать, не должно каких-то быть дискомфортов, вы должны уверенно себя чувствовать. Для того чтобы этого добиться, необходимо как можно чаще э -э занимать такую позицию, упор лежа, стоять в статической какой-то позиции и пробовать э отжиматься. Э -э Второй момент для увеличения своих отжиманий необходимо как можно чаще отжиматься. Если вы можете отжиматься, делать несколько подходов в день, несколько тренировок. То есть вы должны отжиматься, отжиматься, отжиматься э как можно больше, чтобы набирать объем тренировки, который в дальнейшем вам позволит выполнить э за один подход свои отжимания. Когда вы много отжимаетесь, здесь не должно быть фаз каких-то фиксация только если вы отдыхаете сверху в позиции. И мышцы максимально ваши должны отдыхать. Надо себя опускать на негативной фазе. То есть надо как можно больше пропускать этих моментов. И меньше напрягать мышцы, как я уже сказал. А больше стоять в суставах, если вы отдыхаете. Еще интересные моменты, когда вы... Ставите, то есть вы должны как-то расписывать тренировку свою, чтобы вы видели прогресс, видели, куда вы идете, ставить какие-то цели, потому что тяжело, например, сегодня вы хотите отжаться, джались, а завтра пропустили, послезавтра забыли, и нету э, нету тренированности, ваша тренировка должна наслаиваться одну на другую, и тогда только дается результат, тогда только вы выходите на ту цифру, которую запланируете. Весь смысл в том, чтобы не доходить до конца, не доходить до максимума, до отказа в своих отжиманиях. Здесь другая идет работа, это мы дальше уже поговорим, если уже работать отжиманиями хотите на силу, на массу, то есть необходимо будет делать все в противоположную сторону, как вы делаете на большое количество отжиманий. Также необходимо правильно дышать. Еще такой интересный момент, когда вы себе все расписываете, вот, все видно, ведете какую-то тетрадку, либо спортивный дневник, обязательно проводите себе тесты, то есть точку А, откуда вы стартуете, и точка Б, то есть та цель, куда вы идете, чтобы вы в дальнейшем видели прогресс, видели результат, который будет вас вдохновлять. На дальнейшие подвиги, то есть вы, когда ощутите эту силу, поймете, что вы можете, поймете, как это делается, вы будете все больше и больше делать. Все эти моменты, которые я озвучил, помогут вам увеличить ваше количество отжиманий. Я распишу себе тренировку и отожмусь за один подход 300 раз, тоже это покомменти... прокомментирую. Если вам будет интересно, также пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И смотрим следующее видео, подписываемся на канал, всем пока!